Привет! Если вы хотите массово получить данные из Ahrefs для списка сайтов или страниц, с этим отлично справится NetPick Checker. Для получения данных этого сервиса вам нужно добавить свой API-ключ с доступными лимитами в программу. Получить его можно по ссылке в настройках. Затем выбрать параметры на боковой панели. Можете выбрать не только Ahrefs, но и другие сервисы для анализа, которых у нас больше 20. И нажать на кнопку «Старт».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 или выгрузить любой другой необходимый отчет.